Всем привет! Привет-привет, ребята! Вы на канале Ирина Степная. И сегодня мы с Олечкой сделаем для вас вот такой вот лизунчик. Сделай сам слайм. Ссылка на данный набор в описании под видео. Поэтому обязательно загляните. Возможно, возьмете его себе. Стоит он достаточно недорого. И давайте же посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас кукурузный крахмал. клей ПВА, баночку нам положили, тетраборат натрия, также три вида красителей, мерный стаканчик и ложечки. Давайте же сейчас с вами сделаем данный слаймик. Возьмем нашу емкость, которую будем замешивать, и давайте же будем наливать наш клей в емкость. И давайте сделаем уже нам сделать. насыщенный такой оранжевый и теперь добавим немножко синего так и теперь нам сюда нам добавить 10 грамм как мало Размешала и теперь потихонечку буду добавлять этот натрия, и сразу все свернулся слаймик очень хорошо. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал, чтобы я еще снимала да, рецепты лизунов. Всем огромное спасибо за просмотр и пока! Встретимся в следующем видео!